Итак, здравия, друзья! С вами снова Денис Залевский. И мы продолжаем озвучивать методичку под названием «Социальные сети от А до Я». Напомню, что в этой методичке освещаются такие социальные сети, как «Контакт», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «Ютуб». У нас запущен процесс, как сказать, процесс направления, до да, автоматизации и роботизации. По модному это называется SMM coaching. Вот. Можете набрать в интернете, посмотреть, что это такое. То есть и мы это все дело, то есть развиваем своими силами. У нас есть специалисты по этим направлениям и есть у нас уже определенная группа наших соратников, которые подписались на автоматизацию, роботизацию и получают результаты. Данную методичку я озвучиваю для того, чтобы люди, которые у нас находятся на автоматизации, либо просто смотрят это видео да, и желают каким-то образом то есть вести дела в социальных сетях, но не до конца понимают, как это можно сделать. То есть, именно для этих целей озвучиваю эту методичку, чтобы это было, могло послужить каким-то начальным учебным пособием для тех, у кого не хватает как бы, собственных знаний да, в этом вопросе. Итак, на в прошлом видео мы остановились, вот дошли до создания группы и мероприятий ВКонтакте. То есть было прочитано вот 14 страничек. Поехали дальше. То есть у нас сейчас часть 2. Создание группы и мероприятия. Чтобы создать группу, выберите «Мои группы. Создание нового сообщества». Так. Чекундочку. При этом вы должны знать, что существует три типа сообществ. Первое. Группа. В нее можно добавлять друзей. Лучше всего подходит для продаж и продвижения. Вторая. Публичная страница. Туда люди добавляют, добавляются на нее только по собственному желанию. То есть приглашать туда не получится. Здесь большая часть внимания уделяется новостям, а не общению. И третье. Это мероприятия. Все мероприятия раньше назывались «встречи». Имеют определенную дату начала и дату окончания. Так. также соцсеть ВКонтакте позволяет пользователям выражать свое отношение к вашему мероприятию с помощью функций да что такое точно пойду возможно пойду, не пойду <coughs> то есть есть вариант выбора угу. во ВКонтакте они бывают трех типов, группы для продаж и продвижения лучше создавать группу, так как в нее можно приглашать людей с помощью ВК или дополнительных программ. Паблики. Общение вторичное, на первом месте новости. Мероприятия. Раньше назывались встречи. Главное отличие имеет даты своего начала и даты и завершения. Зайдя в сообщество типа мероприятия, <coughs> вы увидите три кнопки, нажав которые вы передаете свое отношение к событию. Точно пойду, возможно пойду, не пойду. Как создать мероприятие ВКонтакте? Выберите «Мои группы», «Создать сообщество» и «Мероприятие». Пропишите название своего мероприятия, добавьте ссылку для регистрации. Пропишите дату начала мероприятия, установите открытый тип встречи. Добавьте аватарку, напишите и выложите один пост. Примечание. Не размещайте в своем мероприятии много постов, чтобы не отвлекать пользователя от основного события. <свистит> <свистит> <свистит> При этом в качестве поста могут выступать бесплатные книги, приглашения на бесплатный вебинар, бесплатные консультации, бесплатные уроки и прочее. Ну, то есть видим, да, что такой тип сообщества, как мероприятие, может подойти для приглашения людей там, на вебинар, например, или если вы проводите, то есть планируется семинар в вашем городе, да, например, по призм, то можете также создать, значит, набрать группы сообщества, да, вот и создать мероприятие по этому поводу. Так. Ну так, группы как раз более подходят для того, чтобы там делиться своими наработками, то есть своими услугами, например, если вы там делаете мебель, да, там своими товарами, выкладывать их фотографии там на обсуждение, отвечать на комментарии, на вопросы и так далее. Также выкладывать информацию о вашем продукте, ну, либо о каком-то проекте, да, который вы продвигаете. Ну, например, призм. Как выйти из чужой группы? Зайдите в группу, выберите закладку «Выйти из группы». Она обычно располагается под аватаркой. После того, как вы выберете тип своего сообщества, установите в группе правильную аватарку. Разместите на ней призыв к действию или и свои магниты, чтобы сделать ее еще более привлекательной. Как монетизировать группу? Постоянно публикуйте новые посты. Приглашайте пользователей на различные мероприятия, <coughs> бесплатные и платные. <coughs> Один пост точно не принесет вам много денег. То есть в группе постоянно должно идти движение, наполнение группы различным информацией. Как создать продающую аватарку для группы? Что является наиболее значимым элементом группы? Аватарка, которая обязательно должна быть создана правильно. Ну, то есть картинка. Аватарка ВКонтакте является очень важным элементом не только личной страницы, но и группы. Что должна содержать аватарка? Фон не будет лишним подобрать его под тематику группы. Название сайта, логотип, девиз, слоган, если он есть. Информация. Например, краткое описание деятельности, если это требуется. Также обязательно нужно указать сайт, скайп, телефон для связи или получение дополнительной информации. Напишите, какую полезность получит посетитель в вашей группе. Например, скидку. Призыв к действию. Вступить, присоединяйся. Подпишись. Магнит, бесплатную книгу, уроки. Ну, То есть, <какое> какая-то мотивация... То есть, э, от вас должна исходить человеку, чтобы у него был интерес а, зайти в вашу группу. Так. Выбирайте в качестве основных цветов красный, желтый и оранжевый. При этом, если вы бренд, то выставляйте только свое фото на аватарку. Однако, не забывайте, что аватарка, как и другие ваши продукты, должна быть обязательно отбрендирована. Можно ли создать аватарку самостоятельно? Можно, но лучше один раз заказать ее у дизайнера, и потом уже постоянно использовать аватарку для всех своих проектов. Обратите внимание, что когда дизайнер присылает вам готовый заказ, он должен быть сохранен в двух форматах IPG и PSD, что значительно облегчит вам дальнейший процесс коррекции аватарки под разные ваши события. <смех> uh -huh. то есть вы меняете название фото призыв к действию и получаете практически новую аватарку <смех> то есть видим да тут вот примеры 100 законов успеха и богатства скачай Там, секреты побед в бизнесе деньгах и личной жизни регистрируйтесь Личные финансы от А Я. Приходи. Как в ВКонтакте найти тысячу клиентов для рукодельницы за неделю? Скачай. Если вы проводите мероприятие еще с кем-то, то поместите фото своего соведущего на собственной аватарке. Однако делать это лучше в том случае, когда ваше лицо уже знакомо и известно многим людям. Так, где? перескакивает постоянно. Видим, тут у нас пример, то есть меню создано. Жизнь без кредитов. Как раз о нас. Помогаем снизить выплаты по кредитам, вернуть из банка страховки, комиссии, штрафы, защитить ваше имущество. Ну, какие-то тут. Люди. Создание меню. Правильно составлен, составленное меню группы способно в несколько раз увеличить продажи, особенно если меню скомпилировано с вашим сайтом, то есть объединено, связано с сайтом. А, так, ну, так например, нажимает человек на кнопочку меню на вашей группе и попадает на сайт ну, на какой-то раздел сайта. Так как человек покупает только в том случае, если вы соприкасаетесь с ним не менее семи раз. Так называемые точки соприкосновения. Касания. Так. Листаем дальше. Например, закладка «Магазин» перемещает пользователей на ваш сайт в тот раздел, где вы продаете свои услуги. А закладка «О нас» перемещает людей на раздел сайта, где, пропишен, где прописан ваш адрес. Ну или там, например, кнопка «Вебинары» да, перемещает вас на меню вебинаров, то есть ну, на список вебинаров на сайте. Меню группы. Информация о вас, как с вами связаться, то есть что должно содержаться в меню группы. Первое. Информация о вас. Как с вами связаться. Второе. Магазин с вашими товарами или услугами. Третье. Бесплатные материалы. Магниты, книги, уроки с захватами мейлов, e статьи. Четыре. Личный коучинг. То есть консультация, обучение. Пятое. Ближайшие мероприятия. То есть что у вас планируется да, в ближайшее время. И шестое. Отзывы. Не предлагайте в качестве магнитов чужие полезные материалы, то есть, магниты, это имеется в виду какие-то, то есть, там, информация, посты, не знаю, там, какого-то рода информация, то есть, да, которая, как бы, выступает в роли магнита, то есть, притягивает человека, да, внимание человека к вашей услуге, там, либо товару. Вот, не предлагайте в качестве магнитов чужие полезные материалы. Потому что в итоге человек купит у того, с чьими материалами он ознакомился. То есть вы в этой цепочке окажетесь лишним звеном. Ну, возможно, да. Не всегда это верно, но в основном, да, я согласен, что нужно создавать свой контент. То есть, например, вот я сейчас сижу, да, записываю эту методичку. Да, я не показываю лицо, но у меня на моем канале есть масса видеороликов, где у меня, то есть, лицо показано. Ну и, как бы, люди узнают, да, получается. Вот, то есть, я непосредственно сам трачу время, трачу, то есть, свои силы, время, да, на то, чтобы записать какой-то материал. И это, получается, уже мой контент. Если вы, то есть он работает на вас, соответственно, вы выложились, да, то есть вложили свою энергию в создание этого контента, соответственно, он работает на вас. Если вы скачали чье-то видео, да, расположили там под ним свои ссылки, то, как бы, да, конечно, это тоже будет работать, и в большинстве случаев, но так как на видео, видео это создавали не вы, находитесь на нем не вы поэтому да как бы отдача будет не стопроцентной вот но никто из нас то есть из участников сообщества правед сибирь никто никому не запрещал никогда не запрещает использовать свой контент в качестве как бы сказать информационного материала да то есть вот магнитов таких Скажем так, мы только за распространение полезной информации. Поэтому это тоже работает. Проверьте договор. То есть, так как создать вики-страницы. Первое. Проверьте договор. Шапку, реквизиты, предмет договора, номер счета. То есть, это в википедии да, страницы создаются у нас. Создайте ссылку определенного вида. Она должна содержать ID и название вашей страницы. Для этого создайте ссылку вида. Ну вот, приложен вид, то есть http. VK.com. Получается адрес страницы и название страницы. Где у нас вот 3 x да, идет. Где у нас 3 это ID вашей публичной страницы. А название страницы... Так, да. А название страницы. Любое слово, которым будет названа страница. ID. Уникальный идентификатор страницы. Собственные ID имеют личные страницы. ID 3XA. Паблики. Паблик 3XA. Группы. Club. 3XA. Встречи. Эвент трикса. Прошу прощения. Чехи напали. Собственная ID имеет вообще любой элемент: фотографии, музыка, видео. В случае, когда ID в явном виде не содержится в ссылке, его можно узнать следующим образом. Нажмите на заголовок ленты публикации, где написано количество сообщений на стене. Откроется отдельная стена сообщества. Цифры в адресной строке, то есть в адресной строке браузера. Это и есть ID. То есть при переходе на любую страницу у вас меняется ссылочка в адресной строке браузера. То есть если вы, например, находитесь в ВКонтакте, да, ну, сейчас посмотрим, покажу. Если вы, например, находитесь в ВКонтакте и нажимаете вот моя страница. Нажимаем, моя страница. Видим вот этот ID, получается, моей страницы, то есть адрес моей страницы. Видим httpc ком. злоден 1984. Если мы, например, ну вот нажмем группы, ну вот нажмем призм, группа, да, твоя финансовая независимость. Видим, что адрес в адресной строке поменялся. Соответственно, если вы его скопируете, это уже будет как раз ссылочка, то есть вести именно на эту группу, на эту страницу. Вот таким вот образом это работает. Ну и так, продолжим. Так. Идут картинки, описание. Перейдите по ссылке. Вот она показана. Выберите закладку «Наполнить содержанием». Настройте доступ. Нужно выбрать только руководители группы. Чтобы доступ имели только руководители группы, то есть к редактированию. Перейдя по ссылке, просто нажмите «Наполнить содержанием» и «Творите». Не забудьте выставить только руководители группы в настройках «Доступа к редактированию страницы». В противном случае подписчики не упустят случая изменить запись на что-нибудь нелицеприятное. Ну или просто на что-нибудь свое. Для публикации вики-страницы достаточно вставить ссылку на нее в поле для написания записи. Страница сама прикрепится. После этого ссылку из текста можно убирать. Страница все равно останется прикрепленной. Так, для публикации Вики-страницы, то есть, чтобы опубликовать вашу созданную страницу, Достаточно вставить ссылку на нее в поле для написания записи. А, ну понял. То есть пишите, опубликовываете запись да, у себя в группе, например, и вставляете ссылочку на свою вики-страницу. Все, страница прикрепляется. Если к посту прикреплена вики-страница и фото, то при клике на фото открывается вики-страница. Важно! Обязательно сохраняйте у себя на компьютере ссылки на, со, на созданные страницы, потому что в группе они нигде не сохраняются. Обязательно в названии своей вики-страницы вставляйте слова-мотиваторы. Подпишись, вступай. Также в самом материале используйте яркие картинки. В конце материала, размещаемого на вики-странице, вставляйте призывы к действию. В названии вики-страницы используйте слова «Мотиваторы» «Подпишись», «Зарегистрируйся», «Вступай» и так далее. В конце материала, развещенного на вики-странице, мотивируйте людей подписаться на ваш проект. Например, понравился материал, хочешь быть в курсе последних новостей, подпишись на проект. Ну вот, например, «Мотивация» и «Бизнес». Да? Всегда используйте в материале яркие картинки. Внизу страницы оставляйте ссылки на наиболее интересные материалы размещенные в группе это добавит так это добавит лояльности к вашему проекту только не забудьте сделать эту картинку гиперссылкой на вашу группу ну чтобы человек нажал на картинку и перешел в группу как создать магазин в группе во ВКонтакте зайдите в свою группу выберите управление оно находится под аватаркой в выпадающем меню, рядом с кнопкой «Редактировать». Выберите закладку «Товары». «Включить». Также пропишите страну доставки, валюту магазина, свои контакты для обратной связи. Добавьте свои товары. Для этого пропишите название своего товара, составьте его подробное техническое описание, загрузите фотографию товара. Так... Не используйте очень мелкие фотографии, на которых товар изображен еще с чем-то, так как сама картинка товара имеет небольшой размер. Ставьте свою ссылку, пропишите свои контакты. Используйте формулу 30-30-30-10 при создании собственных постов, чтобы они постоянно привлекали внимание аудитории. Что входит в данную формулу? 30%, то есть вот первое, второе, третье, четвертое, да? Первое, это 30% продажи, анонсы, мероприятий, скриншоты, показывающие количество посетителей и прочее. Второе, вторые 30% это полезность. Третий 30% lifestyle, То есть, э, э, так скажем, жизнь э, вашего продукта, применение вашего продукта, там, продукт в действии. Ну, например продаете вы подушки там, из кедровой стружки, да, либо с можжевеловой стружки. Ну и вот фотография, например, где человек спит на подушке, да, там, либо лежит на ней, Вот будет являться лайфстайлом. Ну, там, что человек, например, сладко спит на подушке. И 10% процентов юмор. Посты в соцсетях формула 30 30 30 10 продажи полезности лайфстайл юмор Первая продажи до да, которая текст плюс фото второе полезность текст плюс видео как можно меньше размещайте чужое видео третье текст плюс аудио продажи анонсы мероприятий фото как я веду вебинар заходите скриншоты, количество посетителей. При написании своих постов вы можете выбирать любую пристройку, как на равных, так и сверху. При этом все ваши посты должны делиться на публикации, содержащие в себе текст и фото, текст и видео. Ну, то есть, либо текст и фото, либо текст и видео. Никогда не используйте чужие видео в своих постах. Третье. Текст и аудио. Когда вы пишете свои посты, то старайтесь не делать в них много переходов на другие источники. Так как в конечном итоге люди забывают откуда пришли и не возвращаются на вашу страничку или в группу. 10 типов продающего контента. Секреты, так, советы, секреты, мастер-классы, топы. Данный контент представляет собой так называемый контент доверия. Так как такие материалы люди любят читать, и они любят ими делиться. Используйте только небольшие цифры. 3, 5, 7, 9 при написании своих секретов, чтобы создавать не громоздкие, а читабельные посты. Например, 5 секретов, как удержать мужа. 10 типов продающего контента в соцсетях. Номер 1. Советы, секреты, мастер-классы, топы. Сюда относится любой контент доверия. Так называются массовые материалы, которые аудитория любит читать, репостить и комментировать. Это какие-то советы, секреты, топы, фишки и так далее. Используйте этот формат для работы с товарами на доп. продажу. Сообщение о распродажах, скидках, акциях. Данный тип контента может выкладываться как в соцсетях, так его можно распространять в и в СМС сообщениях и в e-mail-рассылках. Например, если вы получили какой-то новый товар, то не забудьте сообщить об этом своей целевой аудитории посредством таких постов. То есть информировать, не забывать. 10 типов продающего контента в соцсетях. Номер 2. Сообщения о распродажах скидках акциях. Такие сообщения могут быть в социальных сетях. E-mail рассылках, смс-сообщениях, буклетах, журналах, газетах и так далее. Главное не забывать информировать аудиторию. Часто встречаю рекламные кампании, о которых знает лишь директор и рекламный отдел. Ага. Секретное предложение. <coughs> например, счастливый час для подписчиков. 10 типов продающего контента в соцсетях. А, ну, это вот. а, Например, счастливый час для подписчиков. Номер 3. Секретное предложение. Счастливый час для подписчиков группы. Напишите пост и предложите читателям индивидуальную скидку. Подарок какой-то дате или товар для тестирования. 4. Это статьи руководства. То есть какие-то инструкции и так далее. С их помощью можно формировать потребность в повторной покупке. Правда, если они созданы профессионально и отвечают на вопрос, как... То есть такие руководства должны рассказывать, как пользоваться товаром или услугой и какую выгоду от этого получит потребитель. С помощью подобных постов вы повысите доверие к себе и продемонстрируете, что вы эксперт в каком-то вопросе. Статьи 4, статьи руководства. Формируйте потребность в повторной покупки за счет такого формата, как статья руководству. Важно, чтобы это были профессиональные тексты с видео и фото, отвечающие на вопросы «как». Такие статьи закрепляют за компанией статус эксперта и повышают к ней доверие клиента. Человеку незачем тратить время на поиски другого магазина или аналогичного товара. Он вас знает, вам верит, готов вам снова заплатить. Обзоры товаров для продажи. Данные посты должны содержать в себе профессиональные фото или видеообзоры, интересно рассказывающие о каких-нибудь новинках или особенностях вашего продукта, либо услуги. Обзоры товаров для доп. продажи. Профессиональные фото и видеообзоры рассказывают о новинках, особенностях их использования и формируют импульс «Я хочу это». Здесь на первом месте качество изображения и сочная пода подача достоинств товара. Новости. Всегда сообщайте аудитории, что нового будет происходить у вас в ближайшее время. Сообщайте клиентам о новинках, которые скоро появятся на полках магазина, будь то товар или услуга. Главное не забывать вписывать этот тип контента в свой план публикации. Отзывы представляют собой разновидность социальных доказательств, которые нужны не только для проведения первых продаж, но и для совершения повторных сделок. Отзывы, социальные доказательства всегда были, есть и будут сильным фактором формирования доверия. Отзывы работают не только для первых продаж, но и для повторных сделок, особенно если это рекомендации лидеров мнений. Так, при в этом самое главное правило написания отзыва звучит так. Отзыв нужно, отзыв нужно писать от души. Также в отзыве обязательно следует указывать. Информацию о товаре. Информацию о том, что было до и как стало после. Полезность продукта или услуги. Какой-нибудь минус, не связанный напрямую с продуктом или услугой. Например, услуга хорошая, но в тот день, когда я ее получил, на улице шел дождь. Это немного испортило мое общее настроение. Восьмое. Лайфхаки. Например, посмотрите, как этот продукт сочетается с таким-то. Лайфхаки обладают высокой вирусностью, поэтому их так важно использовать. Лайфхаки. Хорошо формируют потребность в дополнительных товарах лайфхаки. В стиле «посмотрите, как этот продукт сочетается с этим». Или 5 способов сделать эту вещь еще лучше. 10 способов сэкономить на поездке в Европу. Лайфхак ⁇ достаточно новая и модная разновидность контента. Обладает вирусным потенциалом. То есть распространяется. А, хорошо. Так. Ой. Где, где, где. Интервью. Интервью помогают постоянно находиться на виду у ваших клиентов. Развивая их лояльность и формируя их потребности. При этом интервью можно брать не только вживую, но и по телефону или скайпу. С помощью интервью вы можете повышать свою цену. Так, интервью, Интервью с экспертом, который красочно расскажет о появлении в вашем ассортименте крутой новинки – или поведает о своем удачном опыте использования товара, прекрасно ляжет в общее поле контент-маркетинга. Главное правило ⁇ быть на виду у клиентов, баловать их разным контентом, параллельно развивая лояльность и формируя потребность. <связать> так, опросы. Опросы важны тем, что с их помощью вы вовлекаете целевую аудиторию в процесс и узнаете их мнение. Спросите у покупателя, почему ему понравилось, что хотелось бы улучшить и чем дополнить. Поблагодарите и предложите человеку то, <coughs> чего ему не хватает. Например, московская йога-студия к базовым абонементам хорошо продает углубленные мастер-классы по дыханию, питанию, суставной гимнастике. Потребности проявляются в вопросах. <coughs> Вот, то есть мы видим, да, 10 типов продающего контента. Вот, прочитали, да? То есть это опросы, интервью, лайфхаки, то есть как можно использовать данные, да, ваш товар или услугу. Отзывы, новости. Обзоры товаров для дополнительной продажи, статьи руководства, инструкции, секретное предложение, то есть, какой-то, как сказать, акция, ну, акцию да, какую-то, то есть, можно сделать, сообщение о распродажах, акциях, скидках. И что у нас там первое было? Советы, секреты, мастер-классы, топы. Вот такие вот у нас получились <coughs> вещи. Так. Сколько мы уже тут времени разговариваем? 33 минуты, обалдеть уже, как быстро время летит. Так, давайте тогда посмотрим, мы остановились на 37-й странице, посмотрим, что у нас по оглавлению. Видим, что мы читали 10 типов продающего контента, и значит, на 38-й странице у нас уже начинается новая Статья, да, новая рубрика. Правильная структура продающего поста. Вот. И мы как раз до нее дошли. И на этом данное видео мы остановим. Это у нас будет вторая часть обзора методички. Сильно длинные ролики делать не будем, потому как это будет, ну, скажем так тяжеловато да, для восприятия и так далее друзья благодарю вас за внимание если данные видео стали вам полезны ставьте палец вверх значит в третьей части мы начнем с того как создавать опросы вконтакте